Знает, что за перья, что за чернила. Это йога-то не чернила. Удивляюсь я этому земству, для больных записывать, А денег на чернила две копейки в год дают. Вот таков. Ага. Нечто не знаешь. Чего ты смеешь? Ты чего смеешь? Черт их знает. Тут некогда, время дорого, они с шутками. Васька. Нечто не знаешь. Угорел? Знаю, но должен спросить. Потому форма такая. А угорать нечего. Не такой пьяница, как ваша милость. Не запоем пьем. Имя и фамилия. Зачем же я тебе буду говорить, если ты сам знаешь? Пять лет знаешь, а на костой забыл. Нет, не забыл, но форма! Понимаешь форма? Или ты не понимаешь русского языка? Форма! Ну, если форма, черт с тобой! Пиши! Михайлов Седоточ из Мученко. Да слоя Барс! Нет, сколько? А кто его знает? На крестинах не был, не знаю. Сорок будет? Может, будет, а может, не будет. Пиши, как знаешь. Грамотен? Не, что может быть неграмотный. Голова! При людях ты мне должен вы-говорить, а не кричать так. Жить. Ладно, ладно, Кто таков? Никита. Пухачёв. А? Из Хаплова. Хапловских не лечим. Ваша благородь, делайте такую божескую милость. Ваша благородь, верстов двадцать пешком шел. Каповских не лечим, проходим. Проходи. Кто болит? Горло, Глеб Глебович. Горло. Горло? И не так больно, как убыточно. А. Через болезнь петь не могу. А Орегин за каждую обедню 40 копеек учитает. За все нашли вчера четвертак вычел. Так. так. Ну ничего, господ, панихида была. А, она была. Пешком доно было три рубля. Бли -бли -бли -бли -бли. О, так вот на мою долю через болезнь ничего не досталось. Черт знает! С вашего позволения относительно глотки могу вам предположить, что очень уж дерет и хрипит. От крепких напитков стало бы. Не могу сказать, от чего, собственно, Summer. моя болезнь произошла. Да-да. Но могу только выразиться, что крепкие напитки только на тиноров действуют, yeah. а на басов нисколько. Бас, Глеб Глебыч, от крепких напитков гуще делается и представительней. На басов действует больше простуда. Простуда. Крепких напитков не употреблять. я уже три дня не употребляю. Водка действительно хрипоту придает базу. Но от хрипоты октава. Слава бокшенних бом! Какой-то кот сидит и лапами, кого А, вот, вот, видишь Глеб Глебович, тебе-то уж То есть вам известно лучше Что нашему брату без водки никак нельзя Что за певчий, если он водки не потребляет? Не певчий, а одна только, с позволением сказать, ирония Не будь у меня такой должности Я бы ее, проклятую, в рот не взял о. Водка есть кровь сатаны. Вот совершенно верно. Вот. О. Вот что. Я вам дам порошок. Разведите его в бутылки и полощите себе горло утром в обед и вечером. Оглотать а можно? Хорошо. Как... Можно. Очень хорошо. Достаточно бывает тех, же глотать нельзя. Полощешь, полощишь и вывнешь. Жалко. Да, вот еще что хотел сказать, Глеб Глебович. Животом я слаб. И по этой самой причине мучаюсь очень. Аппетит есть? Не боже мой. Ай, теперь как больно это. А-а-а, это как больно. Высни, язык. Больше. Больше. Да. Что? Да. Совершенно ясно. А что? Катар. сегодня дома будешь. ты, тут тебе не трактир тирк! Глеб Глебович, вот что я еще хочу спросить. Да. При моих таких болезнях, да. можно ли мне в законный брак вступать? Нет, не советую. Через ваше горло дети пойдут, сиплые. Чувствительно вам благодарен. Следующий. Дверь затвори. Мария заплавщина. Да Я батюшка! Кто болит? Голова, батюшка. Вся? Или только половина? А, вся, батюшка, как есть вся, насквозь. Головы не кутай. Чего это? Сними тряпчники, сними. Да, сейчас, батюшка. Вот-вот. Голова должна быть в холоде, ноги в тепле, а корпус э, в посредственном климате. Вот. Животом страдаешь? Страдаю, батюшка, страдаю. Так. Вытяни себя за нижнее веко. Не так сильно оборвешь. Совершенно ясно. Мало крови. Я тебе капель пропишу. Полезно будет даже к ним а, гимнастику купить. А чего, батюшка? Гимнастику. Видите, гимнастика действует на кровообращение, на нервы, ну и на прочие и субординации микроорганизмов. Поняла? Да где уж мне, батюшка, темный-то, понять, мудреные слова? Это тебе, человеку, ученому, ведомо. Егорыч! Дай Маре заплакшенный рикер серий. Чего? А, железо, что на окне стоит. Три грамм по десять капель три раза в день в семечек. Железо, железо, что стояло на окне, все вышло. Чего старухи давать? Я ей дам, а эээ, арсеникум, нет, не надо. Я ей лучше сам дам чего-ему. Слава его у нас и сцени, и сцени, А лучше всяких досторожек. Я ей богу Вам Глеб Глебча Лизавета Григорьевна и просила у вас мятых лепешек. С удовольствием. Для прекрасных особ женского пола на все готов. Передайте Елизавете Григорьевне, что Глеб-Глебоч улыбался чуть, когда лепешки давал. Они письмо мое получили? Получили. Ага. И порвали. Из-за этого на любовью не занимается. Какая она грязетка. Скажите ей, что она грязетком. О, господи, господи. Uh-uh. Uh Ах, что ну, Истинно и правдиво в обсалтире сказано, извините, пьете мое сплачем с плачем в растворях. Well. Да. Сел на медленце со старухой чапить и не капельки. Не сень порох, хоть ложись, да и помирай. Хлебнешь чуточку, и силы моей нету. А кроме того, что в самом зубе. Презвольте обратить ваше благосклонное внимание. В зубе? Нет. Осторожней, осторожней. Надо курать, ну что же. Ты миссий прямо урод. Надо поневлекать. Ну? А кроме того, что в самом зубе, ну и всю эту сторону. Так и ломит, так и ломи, да. Уху дает. Извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет. Так и стреляет, так и стреляет. Согреши его беззаконного закона лохом. Трудными ными бокалях душу грехти, Вленности все житие мои и жди. За грехи, Глеб, Глеб, за грехи, Отец Иерей, после литургии упрекая, косноязычен ты Ефим и гугни стал поешь, и ничего у тебя не разберешь. А какой судите тут пение, или рта раскрыть нельзя? Все это ра распухнет. Извините, извините. И ночь, не спавшись. -да. да. Садись! Раскройте рот. Ух. Поширим. Отец Диакон вели водку с хреном прикладывать. Не, не помогло. Не помогло. Грикерионистам, дай бог им здоровья, Дали на руку ниточку носить. А? С Афонской горы. Дивили теплым молоком зуб полоскать. А я, признаться, ниточка надела, а в отношении молока не соблю. Богу боюсь. Пост. Предрассудок. Предрассудок? Предрассудок. Нос. А -а -а. Вырвать его надо, Ефим Михайлович. Мы лучше надо. Где в Глебович? Готовое обученное, чтобы это дело понимать, как оно есть. Что вырвать, а что каплими, прочим, чем. Mm -hmm. Готовы благодетели поставлены. Дай Бог вам здоровья, что мы за вас денны и ношно, вот все родные, пограблили. Чтобы не по-вашему, не по-нашему, не по-нашему, не по-вашему, а вообще всем было хорошо и благополучно. Кустик. Хирургия пустяки. Во всем привычка, твердость руки и раз плюнуть. Вот на медню, тоже как и вы, приезжает ко мне помещик. Александр Иванович Египетский. Человек образованный. А во всем раскрашивает, во все вникает. Как что? Руку пожимает по имени отчеству. В Петербурге-то лет семь жил. Всех профессоров перенюхал. Ну, долго мы с ним тут. Христом Бога молит. Вырвите его в эту меня глеб-глеб. Ну все же? Все же не вырвать Ну да. Выроть можно, только тут понимать надо. Без понятия нельзя. Зубы разные бывают. Кому рвешь? Щипцами. Кому козиножкой? Вот. А кому. Кому как? Да. Какая штучка. Кому как. Ну, раскройте рот. Сейчас моего того. Сейчас моего того. Того. Гесну подрезать только. Тракцию сделайте. По вертикальной оси и все. Какой нож? Какой нож? А вот роской. Того, того, не того, не того, не того. А, вот и все. Все. А. Владелива наши. Нам дуракам и не вдомек. А ваш Господь Бог просветил. А вы не рассуждаете, если у вас рот раскрыт. А, -а, а. Вот тебе я. Это легко рвать. А бывают только одни корешки. А это расплюнуть. Ну слава слава. Не дергайтесь, сидите неподвижно. В мгновение ока. Главное, поглубже взять, чтобы <свят> коронка не сломалась. Отцы наши. Мать Пресвятая Богородица. Не того, не того, как его. Не хватайте руками! Пустите руки! Пустите! Пустите! Делайте это нелегкое! Он чи? Не шевелись! Родители! Он ангел! Как его? Не хватайте руками! Не шевелись! А -а -а -а. А -а -а. Не того, как, а -а -а. как его... Пустите руки, не хватайте руками. Да не -а -а. дергай, дергай. Чего же пять лет же тебя обещала? Хирурги, сразу нельзя. А -а -а. Так, не шелись, ну, ну. Вот, ах, -а -а. <с morally> Нет. Чуть. Тянул, чтобы тебя на том свете так, потянула. Ты не умеешь рвать, так не бери, снуждаю. Ах. Света Божьего не вижу. А ты зачем руками хватаешь? Я тяну, а ты меня под руку толкаешь. Разные глупые слова. Дура. Сам-то ты дура. Ты думаешь, мужик, легко с рвать? Возьмись-ка, это не то, что на колокольню полез-то в колоколат барабанил. Блям-блям-блям-блям. Блям-блям-блям-блям. Вот, вот и где блям. Помалковая. Не умеешь, не умеешь. Подумаешь, какой луканчик нашел. Эшь <как> да ты, господину египетскому Александр Ивановичу рвал. И тот ничего, никаких слов. Чек, почище тебя, а не хватал руками. Сядь. Садись. Не сяду. Садись. Не сяду. Садись, тебе говорю. Света не вижу. Дай перевести. Ты только не тяни долго-то. А дергай, ты не тяни, а дергай, сразу. Вот, все, и полетело. Учи ученого. Эх и господи, народ необразованный пошел. Надо дергать, а не тянуть. Оживи с а такими, очемеешь. Садись. Корот, рот! Хирургий, брат, не шутка, это не на клиросе, что. Ну что ж ты все ладишь то Ладно, ладно. Не дергайся, зуб походит застарелый, глубоко корни пустил. Так, подойдите. Да-да-да, вот так. Так. Ради... Ради... а Ради... Надо было мне кузиношкой. Экоказиям. паршивый черт. Отломил верхушку. Вот. Насажали его из Ирода на нашу погибель! Ведь это что же такое, ну, что такое... Ну-ну-ну! Ну, поругайся мне еще тут! Не вижу! Мало тебя в бурсе березой потчевали! Да-да! Господин Египетский! Александр Иванович, и, о, образованность в Петербурге, в лет жил и один костюм сто рублей стоит и... то не ругался. Ну и что, ну? А, и то не, не ругался. Подумаешь, пава какая, ничто тебе, не околеешь. That is